Всем привет! Турбанжур в Бодруме. Погодка супер, 31-32. Вода в море примерно 24. Никакого привыкания к воде не нужно. Можете сразу прыгать в воду, как это сделаю сейчас я, правда, в бассейне. турбанжур